В наших глазах человек, который жертвует много-много денег, много денег, он может дать 100 тысяч фунтов. Представьте, кто-то встанет и скажет «100 тысяч фунтов хочу отдать как милостыню», а другой скажет «хочу отдать один фунт». Один говорит «100 тысяч, 100 тысяч фунтов», а другой «один фунт». Смеетесь, да? Смеетесь? так и было бы, да. Тысячи, пять тысяч, десять тысяч, пятьдесят тысяч, а тут один фунт. Вас бы рассмешило, да? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, в хадисе абу Дауда сказал. Один дирхам одного человека опередит сто тысяч дирхамов другого человека. Один дирхам одного человека перед Аллахом может оказаться ценнее, чем... Сто тысяч дирхамов другого человека. Как? И посланник Аллаха с объяснил. Тот, у кого сто тысяч дирхамов, у него огромное состояние. Огромное. И из этого он выделил маленькую часть. Чуток. Чуток, да? Правильно произнес? Чуток. А именно, сто тысяч. Он отдал сто тысяч. А у другого, у другого человека, сколько у него денег? У другого человека всего лишь два дирхама. Всего два дирхама у него. И он отдал один. Первый человек отдал, может, один процент имущества. А второй отдал половину имущества. Мы с вами тут смеемся. Если человек отдал сто тысяч фунтов, скажем, вау, Маша Аллах, бир! Аж мечеть затряслась. Купол задрожал, сейчас минареты упадут. Он же дал 100 тысяч. Запишите, я Джунаб, я Малик Саб. Не волнуйтесь, если вас зовут Малик Саб. Треть из вас зовут Малик. Другую треть Чодри. И еще одну треть из вас, наверное, зовут Ханами. Вот и все вы, наверное. Но кто дает один фунт? Один фунт даю. Один фунт. Хоть бы пять дал, десять. Один фунт, один фунт. Один фунт. А перед Аллахом, аззаваджаль, есть большая разница. Аллах видит, что человек дает. Знает, сколько процентов он дал. Аллах знает, сколько процентов дал первый. Аллах судит меня и вас не так, как мы судим друг друга, братья. Так что, попадя в рай, одно из первых, что нас поразит, мы увидим много сюрпризов. Иной раз людей, которых вы ожидаете увидеть в раю, не будет там. А кого не ожидали увидеть там, могут там оказаться. Не надо судить по-своему на этой земле. Есть люди, которые до последнего момента своей жизни были негодяями всю свою жизнь. Но если в последний момент Аллах пожелает вести его в рай, то введет. Я не говорю о маленьких бандюгах. Я говорю о крупных бандитах. Чем занимаются бандиты крупного калибра? Скажите мне. Вот эти бандиты-рецидивисты у вас на улицах, что они делают? Что они делают? Что продают? Наркотики. Наркотики продают. Так. А если кто-то не заплатит, что они делают? Стреляют его. Мочат его. Мочат. Приходят за ним. Что-то творят, да? Одно убийство, еще одно убийство. Ну, не так много они убивают. Представьте, серийный убийца, который убил ни одного, ни 10, ни 20 и ни 30. Он убил 99 человек. Представьте, такой вот. Он Посланник Аллаха, Салляху алейхи вассалям, рассказал о бандите. За ядлом! Убийца! Убийца! Убивал людей! И что натворил этот человек? Он убил 99 Всех их он убил. И после 99 проснулась совесть. Сахих Хадис Муслима. Его замучила совесть. И он пошел. К одному из поклоняющихся, к тому, кто поклонялся Аллаху. А религии много он не знал, это до ислама. И он говорит ему, «Слушай, друг, монах». «Монах, подойди-ка». «Это совесть меня замучила». «Вот, вот Бог э, простит меня». «Простит он меня?» «А?» «Монах сказал». «Говорит, а что ты натворил?» «Говорит, я убил девяносто человек». 99 человек убил?» Бог никогда тебя не простит. И он что сделал? Говорит, да? Тогда и ты не жилец. Бо! Убил его. Убил его. Говорит, сотый. А, Вася? Сотый. Простите, в хадисе не говорится, что он шотландец. Просто изображаю акцент. И после этого его снова замучила совесть. Он начал ходить и думать, надо бы еще у кого-нибудь спросить. И в этот раз он нашел ученого человека. Который знает религию. И он сказал ему, говорит, «Я кое-что очень плохое натворил». Говорит, что? «Убил сотню человек». «Ты это сделал?» «Что мне теперь делать?» Говорит, «Аллах простит меня?» Он говорит, «Да, Аллах простит тебя, но тебе нужно сделать вот что. Тебе нужно уехать из этого города и отправиться в другой город, где живут хорошие люди. Ведь в этом городе много плохих людей. И этот убийца отправился... Вышел в путь, убив прежде 100 человек. 100 человек он убил. И он пошел. И он прошел не так много шагов, пойдя в хороший город. На своем пути туда он успел сделать не так много шагов. И Аллаху постановил, что в этот момент он должен умереть. Настал его час. И обычно, когда ты умираешь, ты видишь либо 500 ангелов, которые пришли из... Рая в белых одеждах. Либо ты видишь 500 ангелов, которые пришли из ада в черных одеждах. Если они из Джанната, они принесут благовония. Они принесут много приятного аромата. А если они придут из Джаханнама, они принесут с собой молоты, молоты. Они принесут с собой топоры и всякое другое, чем можно будет тебя разорвать. И они принесут очень тесные мешки чтобы засунуть в них твою душу и от этих мешков будет исходить вонь отвратительнейшая из тех что ты чувствовал в этом мире а у него как было он впервые в истории что увидел он увидел 500 белых ангелов и 500 черных 500 белых 500 черных что сказали белые Этот человек пойдет в рай черные говорят нет нет он пойдет в ад мол что Да о чем вы вообще? Он убил 100 человек. Он никак, но ну никак не может попасть в рай. Он должен пойти в нам Он должен гореть, гореть там. Получается акцент? Гореть в аду, я честно после пяти дней с вами шотландцем становлюсь. Другие говорят, нет, нет, нет, он сделал тауба. Он покаялся, он пойдет в рай. И вот они спорят, нет, нет, нет. А кто их отправил? И тех, и других. Аллах, вот они и говорят, вернемся к Аллаху. Они вернулись к Аллаху? И что сказал Аллах Азоуджаль? Аллах сказал, хорошо, он заранее все знал. Аллах сказал, о мои ангелы, возвращайтесь и измерьте землю. Если земля была ближе к городу злых людей, то заберите его в джахан А если земля ближе к тому месту, где он шел, где он умер прямо сейчас? Если она ближе к городу с хорошими людьми, заберите его в рай. И ангелы начали спускаться на землю. До того, как ангелы спустились на землю, Аллах сказал «О, земля, перебрось этого человека к хорошему городу». И земля перебросила его к хорошему городу. Ангелы пришли и начали измерять землю, увидели, что он ближе к тому городу и забрали в рай. Они забрали его в рай. Аллах. Убийца сотни человек вошел в рай. Аллах. Неважно, какое преступление вы совершили, но я не призываю идти и убивать, да? А то слышал, в Глазго все ходят с ножами или еще с чем-нибудь. Слышал такое. Но любого покажи, у него где-нибудь будет нож. Я не говорю убивать, я лишь прошу, неважно, какой грех вы совершили, совершали прелюбодеяние. Или вы могли врать, могли обманывать, могли грабить. Я не говорю вам продолжать это делать, нет. Придите чистым к Аллаху, чистым. Скажите, больше не буду так делать. И Аллах, азваджаль, в судный день сделает так, что вы пересечете мост вместе с его пророком, саллиллаху алейхи вассалам.